напротив Лиссабона, здесь, в этом маленьком городке живет девушка, которая почти два года назад прилетела в Португалию туристом, сначала застряла здесь из-за карантинных мер, но в итоге решила остаться навсегда. У меня часто спрашивают, почему я выбрал Португалию, почему ты выбрала Португалию? Я ее не выбирала, это Португалия меня выбрала. Да, это мой тоже ответ всем. Ну так случилось, действительно. А как? А, ну вообще первый раз я попала сюда чисто случайно. Давай поговорим про первые эмоции в Португалии. Самые-самые первые. Самые первые. А, дело в том, что это было также путешествие, и в Португалию мы въехали из Испании. Я там уже насладилась какими-то красотами, и тут мы приехали в Порту. Так. И первые вот эти улочки, старые какие-то здания, я такая думаю, так, а где вообще, что это такое после там Испании? Заброшенные Да, здания. я думаю, что, что это? Мы поселились в отеле, и отель был с такой старинной мебелью, и тут у меня начало просыпаться вот это вот, она же реально старая, она прям реально настоящая. Я такая блин, круто. И потом, когда мы вышли уже, пошли гулять по порту, и я его увидела, и это было просто... Любовь с первого взгляда. Да, а потом, когда мы уже поехали ниже, то есть мы сначала заехали в Назаре, там я в этот океан просто, я вот в сердце выбросила, туда бросила, и ну, все, я, я здесь, это мое. Вот, а потом в Лиссабон. Спустились, Лиссабон уже такой более движущный, такой ну, более современный, я такая думаю, вау. Но тем не менее, он такой же исторически красивый, я думаю, блин. И как раз друг меня спросил, а где бы ты жила, если бы ты вот, ну, переехала в Португалию, угу. в Порто или в Лиссабоне? Я такая, в Лиссабоне по-любому, потому что ну, он для меня как, как Москва, да? Москва-Питер. Друзья, если вы только начинаете изучать европейский вариант португальского языка, я рекомендую вам сразу же обратиться к профессионалам своего дела из Центра языка и культуры португалоговорящих стран.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 А потом я просто познакомилась на тиндере с португальцем Мы стали долго-долго как бы переписываться И были общие темы, потому что я уже была в Португалии И он уже был в Москве Ну, собственно, мы где-то полгода с ним общались, общались И потом он меня пригласил, говорит, а давай где-нибудь винишко выпьем Типа там в Риме или в Париже Я говорю, ну, в Риме я уже была, я Говорю, поехали в Париж Он такой, ну, давай Собственно, там мы встретились Потом мы встретились в Амстердаме, потом он меня пригласил в Португалию. отвез меня на Мадейру, показать мне Мадейру. Потом мы снова встречались здесь, в Португалию, я к нему приезжала. А потом мы на два года вообще, ну как-то так, ну, ну мы общались, чисто по переписке, а так, чтобы там где-то пересекаться. Нет, я где-то колесила себе, то у меня Штаты, то Дубай, то, ну, короче. Ну сердечко девичье это... Да я не, не было ничего такого, ну как бы он мне, помню, прислал ключи от своей квартиры, сказал, что вот у тебя есть дом в Португалии, в любой момент можешь приехать, а я себе там в Мексика туда, короче, я колесила, вот, и в какой-то момент, видимо, он уже не выдержал, говорит, слушай, у меня тут отпуск будет, приедешь, я говорю, ну, ну, ну давай, хорошо, приеду, приехала, я как-то его вообще не рассматривала, что мы сможем там как-то строить какие-то отношения. Я говорю, ну ладно, давай встретимся, думаю, ну попробуем еще раз, хорошо. И приехала, мы отлично провели отпуск, все здорово. И потом он предложил, говорит, слушай, а приезжай ко мне вот на Рождество и попробуй, давай попробуем пожить вместе хотя бы вот пару месяцев, ну насколько там твой шенген позволяет. Я говорю, ну хорошо, давай. Приехала, я как раз взяла из Москвы билет в один конец. Ну, думаю, я не знаю, когда обратно. Ну и, собственно, в тот день, когда у меня заканчивался Шенген, это было 30 марта 2020 года, тогда объявили локдаун. Так. И я как раз.. Я здесь. застряла? Все. В общем и случай определил. Да, да, да. Ну, когда мы оба такие думали, как же нам там это, ну, продлить мне эту визу, там, надо же записаться, я как раз твои видео смотрела, как можно, это, куда идти, что делать, потому что в документах я. Ну просто полный ноль, минус 5, наверное, okay. ну просто, вот, поэтому, и тут, значит, все само решилось, все само решилось. В смысле, ты застряла, ты не могла уехать отсюда, как минимум первых полгода, а, ты не собиралась, то есть за эти несколько месяцев ты поняла, что, в принципе, можно было бы остаться и попробовать строить отношения. Да, в принципе, да, потому что все было прям перфейто. А Эту технику рисования вином ты открыла уже здесь или mm -hmm. еще занималась? В Москве? Нет, я в Москве случайно этим начала заниматься. Это был один мастер-класс по рисованию вином, значит, в одном месте, и там предоставили значит, нам в качестве образцов, что рисовать, какие-то были пейзажи. Я говорю, слушай, можно я? А я уже такая пьяная была. Это был день рождения, <смех> день рождения торгового центра, где я, собственно, покупала все для интерьеров для своих клиентов. Ну и значит они такие, дорисуй, да что хочешь. Я говорю, ну ладно. И а я вспомнила, я в детстве очень любила рисовать эти японские анимешки типа комиксов. Uh -huh. И я такая нарисовала какую-то там девочку японскую вот эту. И они такие, ого! Подарили мне этот э, билетик в кино, типа за рисунок, Прикольно. и такая, ничего себе, я не ожидала. И тут я еще этого выпила, там на, на один стенд подошла, на другой, и ко мне приехала подруга меня забрать. Я говорю, так, Ирка, стой, сейчас я тебя, пять минут. И угу. нарисовала ее эскиз так чисто. Она такая, обалдеть, и все так обалдели, типа, что так похоже, там, туда-сюда, и я выложила на Facebook, и сразу же мне поступил заказ, Что типа, вау, вином. Я говорю, ну да, и один мой знакомый заказал у меня портрет какой-то своей знакомой на день рождения. Ну и все, и с того момента... Началось. Не, я, конечно, это не началось. Я, конечно, про это так, ну, помнила, но я делала какие-то интерьерные проекты. А потом я просто, когда я уже совсем устала заниматься интерьерами, ну, архитектурой, стройками этими. Я решила, дай-ка попробую, дай-ка вот я просто попробую. Я в Инстаграме, значит, сделала этот пост. Ну, по пост. Нет, просто пост в сторис, что типа ребята бартер, с вас бутылка, с меня портрет. По-честному. Ну да. И потом у меня дома, значит, батальон этих бутылок. И все, значит, такие, ну ладно, кто-то просто тысячу рублей переводил, ну, типа, вот тебе на бутылку, давай портрет. Ну, и окей. То есть нельзя сказать, что Португалия повлияла на этот вот. А в Португалии я когда приехала, ну, разумеется, первое, особенно после Москвы, вот этой, после этой гонки, что да, делать, да. что делать, что делать, что делать. И здесь я, конечно же, думала... Ну, сначала это же был у меня отдых, то ну, есть да, я приехала да. на пару месяцев, такая на расслабоне, а потом, когда застряла, еще этот локдаун, и вообще вот что делать в этой стране вообще, что я, где я, что. Как бы работать в архитектуре, это надо хорошо знать язык, да? тем более мне придется общаться там с рабочими. Я думаю, так, даже с клиентами, если это португалец, например, клиент, ну, пусть он говорит по-английски. И я, ну, как бы не была уверена в своих каких-то языковых способностях, что я могу там, например, с клиентом общаться э, на другом языке, uh -huh. так, профессионально, да. И у меня вот это, конечно, много времени отняло вот это вот сомнение, ну, плюс еще этот карантин, то есть я здесь в такое время застряла, что мне достаточно тяжело было сообразить, что мне делать. Но ну, я решила просто, ну, ну, что я делаю лучше всего, наверное, я рисую и бью. Ну, я пила и рисовала. Вот, поэтому ну в общем руку набивала и сейчас вот это меня так, ну, можно сказать кормит я плюс еще делаю эти видео портреты видео портреты ну да то есть когда человеку например он из россии ему некогда ждать то есть портрет обычно идет физически недели три до россии а им надо вот, на день рождения срочно подарить что-то, они не успели там когда-то придумать, что подарить. Я не такие, я предлагаю, ну, давайте я нарисую, как я рисую, ну сделаю видео. Я делаю, как я это рисую, я отправляю а... видео, они дарят видео. Это дороже. А стоит. сам портрет? Сам портрет потом приходит. дойдет, да? Ну да, почему? А, классная идея, слушай, угу. потому 10, что 10. ты все время думаешь о подарке в последний момент, и тут да, и тут можно вот так вот это будет. решить. У меня так и в Эстонии заказывали тоже друзья своему какому-то любителю вина и, соответственно, да, таким людям это заходит. Ну, прям... то есть ты продаешь не только здесь, в Португалии, правильно? Ну да, просто ну, смотри, у меня сейчас не, не так развит мой там, ну так скажем, блог, я не назову это блогом, просто Инстаграм. И в основном, конечно, это друзья-друзья-друзей, кто-то меня рекомендует. Ну У меня также и в архитектуре это было, ну типа. Но если это будет у человека единственный источник дохода, он сможет на этом заработать, не знаю, там, 500 евро в месяц, как думаешь? Чтобы приехать сюда и с нуля этим заниматься ну, начинать? Ну, нет, с нуля, наверное, надо... Нет, все-таки с базой надо приехать какой-то, чтобы понимать, и, и начать здесь развиваться. Так вот просто, ну, я так скажу, что у меня не выходило там. У меня бывали месяцы, когда я вообще ничего не зарабатывала. Поэтому тут... И, а и база ты же... имеешь в виду, что все равно клиенты могут быть по всему миру, ну, ты просто будешь рисовать и Да, мы и в такое отправлять. время живем, что... Ли? Нет смысла привязываться конкретно к Португалии, правильно? Ну да. А тем более к там, Барейру. Угу. Барейру это не Лиссабон, это не Порту. Ну да, но зато как я каждый вот день здесь? вижу Лиссабон через С другой Риву. стороны. Да, и это для меня вообще как бы Барейру я очень но люблю. Ну атмосфера, это все равно... Несмотря на то, что это с другой стороны Лиссабона, это 20 минут на лодке, наверное, ну, да, да, или да, 25? 20 минут. И это как другая вообще жизнь, другая жизнь. Это ну, не второй берег Днепра в Киеве. Ну, не знаю. Я не знаю про Киев, но в Москве я всегда жила где-то вот подальше, то есть за городом, близко к природе, к лесу. И мне вот эта вот спокойная жизнь Барреру, Такая, слегка да. провинциальная. Провинциальная, мне нравится. Нормально. А потом раз, я выехала в Лиссабон, такая, хоп-хоп, Ну, Лиссабон купила. доступен, потому что ты садишься в лодку и меньше получался ты здесь. Я думаю, что через неделю-две я буду записывать видео с девушкой из Украины, которая тоже также переехала сюда. Да? то есть Тиндер, по-моему, в марте 2020, ну, в общем, в первые месяцы локдауна, он дал возможность по бесплатной подписке, связываться с ребятами из других локаций. Ну. Mm -hmm. А у меня никогда Тиндер не работал как-то, я его никогда не оплачивала. То есть у меня всегда, у меня вообще с Тиндера очень много классных друзей из Нью-Йорка, из Чили, и блин, много где. И причем Тиндер для меня это не какие-то там секс-знакомства, mm -hmm. это просто общение с новым миром, с людьми. И как я, помню, умудрилась познакомиться с архитектором из Чили. То есть он сидит в Чили, 14 тысяч километров от Москвы, и мы такие «Привет». И встретились потом в Испании, и до сих пор общаемся. Ну, блин, самый мой лучший друг. И как бы с любой встречи, с Тиндером, я помню даже, всегда есть какой-то рост. Вот такой. Каждый человек тебя чему-то учит в любом uh -huh. случае. да. И вот с этим чилицем, я помню, просто я с ним научилась заново любить жизнь как он относился, он как ребенок, то есть взрослый мужик. А... Ну и, в общем, я поняла, что надо радоваться всегда. Ты переехала из Москвы, и многие, ну мне так кажется, которые переезжают из мегаполиса, это же Москва, это город, который входит в топ-10 городов мира. И ага. ты переезжаешь в Барейру, где ну, в целом в Португалии, скажем так, вот с технологиями, с какими-то, с развитием с архитектурой, ну, архитектура классная, но а -а -а. очень многие здания заброшены и это влияет, тем более ты артист, ну, У -у -у. Ты, ты художник, ты создаешь, ты видишь это все прекрасно, многие вещи заброшены. Ну, в этом и вот есть их прелесть, вот но, хорошо, самая большая разница Москвы и, и Барыру, так сказать, <свят> это, конечно же, ритм жизни. Здесь все у людей очень медленно, они никуда не торопятся, они здесь наслаждаются жизнью. В этом как раз и что я заметила в самый первый раз. Так это Дали, плюс что? или минус это, для тебя? Ну, для меня это большой плюс, что здесь люди живут. А они успевают? Ну, ты говоришь, они никуда не спешат, Да. но они успевают? Ну Они или? успевают, наверное, все. Но если нет, не получилось, ну и все, они из этого не делают трагедию. То есть в Москве этот постоянный стресс, не успели привести вот это, значит там все вокруг всех завязано. А тут... Я не знаю, я здесь не поработала, не успела еще поработать на стройке, может быть, когда-нибудь. На стройке? Ну, я, я архитектор, я дизайнер okay. интерьера и архитектор, да. И у меня вот эта вот московская погоня вечная, что, ну, смотри, там, не привезли диван, девочка не въехала в квартиру, все пипец, ей надо заплатить другому То есть, арендатору. Цепочка, да? да Кто-то ну, что-то так... не сделает, все стресс, посыпалось. Это стресс, вот такой вот стресс, еще и я в этой, во всей цепочке варюсь, дизайнер там заказал не вовремя или еще что-то. А здесь, так, здесь я поработала с ребятами, делала офис. Немножко напряг, напрягала то, что у них с выплатами так, да, то есть, а, я в Алгар выехала, у меня там отпуск, Рассчитаю, я приеду, да? типа, позвоню. Я так, ну, как бы, у меня нет уже ни ИП, ничего как-то, ну, договоренность там на ПДФ, ну, ну, окей. Ну, в принципе, мне кажется, я здесь вот единственное, что поняла для себя сама, что все всегда вовремя вот не надо, И не надо торопиться жить не надо форсировать события не надо вот все в свое время как думаешь у парней которые живут ну например в россии украине в других странах постсоветского пространства которые хотели бы переехать в португалию они могут как-то повторить твой путь не знаю в общем найти себе девушку португалку я, честно говоря, не, не могу ответить однозначно, потому что я не знаю португальских девушек, я не знаю их менталитет, какие они. Я больше здесь общаюсь, конечно, с парнями. То есть, если я с кем-то знакомлюсь — это в основном парни, а девчонки русские. С кем я здесь больше коммуницирую? Да, мне кажется, могут. Потому что в целом, мне кажется, менталитет в вот Португалии он к нам очень близко, соответственно, здесь девчонки такие же могут быть влюбчивые, такие же где-то прагматичные, такие с ожиданиями какими-то романтичными, поэтому… Ну, даже вот моего взять, романтика, в Париже, потом я там что-то обмолвилась про Амстердам, он уже билеты мне в Амстердам прислал. Слушай, Знаешь, ключи тебе прислал, и как ключи. такой символ доверия. Ну, вообще как бы, да, и… Очень круто. Мне кажется, девчонки здесь тоже такого ждут. Ну, наверное, взрослые девчонки. так. Я не знаю, какая сейчас молодежь. вообще. Я с молодежью не работаю. Привет! <связывающие> Ой, привет! <связывающие> <связывающие> Диста. Ах, ты хороший. Класс. Женька, это видно или нет? Красавчик. <связывающие> <связывающие> ну, давай, есть, давай и... к нам. Давай. давай. Ох ты. привет. В барыре у меня два клиента. И вот один наш наши друзья, а другой вот полицейский, который из Инстаграма. не знаю, где он меня увидел, где-то. А он увидел у меня в Инстаграме. Я отметила, я его друга рисовала здесь. У меня должна была быть здесь выставка в марте, и она отменилась из-за этого, из-за из-за первого локдауна. Вот. И и он как-то там увидел, и потом в смысле, очень долго. В, как, когда ты только приехала есть да, там, ты сразу же я хотела я, организовать. Я начала выставку? рисовать, рисовать, рисовать. И меня, э, Руи мой, он отвел меня к ребятам, у которых здесь помещение. Они uh -huh. вообще татуировками занимаются. И у них помещение свое, они его маленькое такое, ну, знаешь, чисто с друзьями потусоваться. Ну, и там фотографы выставляются. Ну, так привезут какую-то выставку на месяц, делают. И кто-то там приходит чисто для своих. Ну почему бы нет? Знаешь, Конечно. хотя бы какой-то. И все мне определили время, сказать, причем я еще переживала, было 20 марта это определено, у меня 13 виза заканчивается, я думала, ну как же, как же мне вот с этим быть. И в итоге, когда 13 объявили, что все, с 16 марта все закрыто, с 16 это был понедельник, а 13 да. было пятница, угу. 13 это мое число, я это все помню. Отменилось все. У меня очень много мероприятий отменились из-за ковида. Меня приглашали виноделы на ивент, чтобы я могла, пока они там дегустируют вино, я рисовала каких-то людей. Прям, да, Прикольно, и... а как ну, как ты вот построила эту сеть контактов, не знаю Короче, Как ты нашла этих виноделов они, ну, как бы, У меня не было цели кого-то искать Я себе рисовала, кайфовала Ну, конечно же, переживала, что вообще мне с этим делать И делать ли это вообще, разумеется, вот это вот Настроение дурацкое. Рисование вином? Да. Ну, как бы ну, кому оно надо вообще? Вот это. Ну, а что, кто-то лучше меня не нарисует? Ну, конечно же, нарисую, тем более, это постоянные типа... эти терзания творческих да. людей. И, значит, однажды мне написал мужик какой-то. Привет. Я пишу ему. В инстаграме? Нет. Португалец. Ола. Я пишу. А, нет. Он мне написал hello. Hello, how Я говорю, hello. А он у меня через день снова Я ему тоже хеллоу. Но я же не знаю, кто он такой. Он же не представился. Аккаунт у него какой-то странный. Ну, как бы не развитый. Я думаю, окей. Окей, привет. Недоразвитый. Ну, я имею в виду, что там ничего нет. Никакой информации о том, что... О том, что кто он, чем он занимается. Вообще непонятно. И он такой а ты с вином работаешь, я говорю, ну вот рисую им, он такой, Он угу. а меня нарисуешь, я говорю, нарисую, 60 евро, у меня тогда был прайс 60 евро за портрет, он такой, окей, я говорю, присылай фотографии, дала ему WhatsApp, он прислал, я его, он прислал две фотографии, и такой, такой мужчина, значит, видно, что себя очень любит, такой. я говорю, окей, и я его нарисовала, прислала ему, он значит, говорит, он такой, о май гад, я говорю, что тебе типа, понравится, он говорит, нет, типа извини, <свят> я говорю, ну, я говорю, что не так, он говорит, да я здесь выгляжу, типа, на 20 лет старше, я говорю, ну, на ну, крайняк ты, ты, знаешь, как то через 20 лет выглядеть будешь, я говорю, 60 евро -то. он мне прям сразу сказал, я заплачу, но мне не нравится, я говорю, хорошо. Присылай деньги, я тебе вышлю. Он мне, значит, оплачивает. В то время еще на карту моего Руи он мне переслал, значит, по МБО. И я нашла его еще одну вот эту фотографию, которую он прислал. Я думаю, дай-ка, нарисую ему и, и отправлю. Ну, потому что, ну, не понравилось человеку, мало ли. Я его нарисовала, другую ему не показала, отправила ему, в, он на севере живет. И он такой, вау, он мне написал, слушай, круто. И потом оказалось, что он владелец одной винодельни. И он как начал у меня заказывать портреты своих любовниц. И такой, тихо, тихо, в Инстаграм нельзя, не выкладывай, никому не показывай. И эту в Бал, эту туда. И я значит, этим женщинам отправляла. Ну интересно, даже потом к нему ездила на Круто. Яхо, так Вот он тебя приглашал к себе на Нет, это не он меня приглашал. Потом меня вообще через Инстаграм люди находят, либо какие-то, может, наши знакомые друзья нам говорят, о ой, кому-то меня рекомендуют. А институт ты ведешь на английском или на русском? А я там ничего не пишу. Вот сейчас для меня это проблема, то есть понять вообще... А пост. надо там писать или нет? Ну да. Ну, а хэштеги какие-то ставишь? Ну, хэштеги как ставлю, тебя да, то есть это... То есть ты арт какой-то, вайн арт или что пишешь? Не знаю, ну, как тебя найти? The world is wine, это моя, это... Мой, так скажем, бренд, бренд name. The world is wine. Вот, и там я просто какие-то, да, ставлю хэштеги. Португальское вино, люблю португальское вино, там, Португалия, что-то mm -hmm. такое. Вот. Если ставить себе цель переехать в Португалию, можно использовать тиндер как инструмент для достижения этой цели? А ты сейчас задаешь вопрос со стороны мальчиков или девочек? Ну, тебе как девочке, со стороны девочек. Зависит от характера человека. Я бы не смогла поставить такую себе задачу, познакомиться с какими-то людьми и выполнить эту задачу. То есть для меня любое взаимодействие с людьми это всегда о душе, а не о каких-то там, они а не о материальном. Поэтому кто как, кто на что горазд. Я думаю, можно все. Ну он эффективный инструмент может быть. Да, но там ну, есть надо свои идти... психологические Надо договариваться темы, с да. собой, да? И с собой, и с людьми, потому что ну, люди многие сейчас тем более чувствуют, что ты хочешь от них. А ты представляешь себя здесь 10 лет назад? Ну, 10 лет назад у меня были другие желания. Ну, вообще, да. Представляешь? Да, было бы, было бы комфортно. Угу. Да, я бы здесь по-другому совсем организовала свое, свое развитие. Чем сейчас или чем ты организовала его в Москве? чем я организовала его в Москве. Я вообще другими бы вещами занималась например? Если, мне ну, я бы больше творчеством занималась. всем вот, вот я хотела рисовать с детства, я с детства рисую. Соответственно, я бы, наверное, в этой теме здесь и развивалась. Тем более в Баррейре. Это же вообще здесь главный офис Вилса находится. Здесь все изрисовано, и большое комьюнити художников. То есть я бы, наверное, все-таки в этой теме бы с тех... 10 лет назад мне бы было 22, да, я, я бы такая вот здесь была стрит-артерша, вот, а так, вот. Как думаешь, может быть, не надо было тратить 10 лет в Москве на… Надо было, надо было, конечно, все. любой опыт – это ценный опыт и богатый опыт, потому что… В Москве, когда я приехала туда первый раз, и это, ну, первый год, я думаю, так, все, через 10 лет я должна поехать в Нью-Йорк обязательно увидеть, ну, может там и остаться. И в итоге, через 10 лет я поехала в Нью-Йорк и поняла, что, блин, вот, вот если бы я туда приехала 10 лет назад, вот тогда бы было бы классно. А сейчас у меня на него нет вот этой вот запала, энергии, там, да, то есть там вообще мощь. Там, я, не, я, не, я не представляю, как там люди живут, но живут. Конечно, из того, что я слышу, из, из того, что ты говоришь, угу. самое крутое – это то, что ты делаешь это для себя в удовольствии да, и без так... цели. Ну, угу. Конечно, это много факторов должно должны сложиться, потому что у тебя нет задачи, там, ты не нагружена бытовыми вопросами, типа там снимать угу. квартиру, платить за электроэнергию, в общем, там машина поломалась, угу. страховку оплатить, еще какие-то вопросы. Поэтому оно все идет э, по фану. Ну, собственно, я этого и хотела. У меня было, был давно запрос такой. Ну, в, если говорить о психологии, да, что мне, мне такого хотелось такой жизни. То есть и, и Москва для меня была таким, вот прям, она меня отправила, выплюнула, так скажем, в этот. Да. Угу. В Португалию. Угу. Но у тебя вот лежит книжка э, Семь навыков высокоэффективных ага. людей. Любимая. Прям Библия всех э, карьеристов. Ага. Ну и там, как там говорится, сначала позаботьтесь о курочке, которая несет золотые яйца. Собственно, надо о себе и заботиться. А себе О или О себе? О курочку найти. Ну, я же курочка, которая яички несет, правильно? Я mm. же должна себя любить, кормить, ну, там, содержать в хорошем настроении, ну, правильно? тогда будет все хорошо. Конечно, бывают моменты, когда ты такой, ну, прям вот вообще себя гнобишь, типа, да кто я, да что я. Но только в моменты расслабления приходит все. Ну, то есть ты расслабился такой, а, пошло все, нафиг. Ну, то есть я проснулась, у меня там план действий. Так, мне надо вот это вот здесь подучить, это сделать. Ну, а такая, так, вообще, нафиг. Я сегодня рисую. Сажусь, рисую, и только в, таком, в таких моментах ко мне приходят новые люди, знакомства, предложения. И, и я тогда думаю, вау, ну, господи, как бы, благодарю. Потому что, в, когда ты в напряге, ну, как бы и притягивается все напряженное. Так что вот это, это прям... Ну, это идеально просто. Uh -huh. как, как найти этот путь к, к расслаблению? У меня однажды был такой, ну, если так говорить обо мне, у меня был такой э, период, ну, что вот, ну, прям вообще, то есть я тут, тут чуть ли не плакала, сидела, что да кому я нахер тут вообще нужна? Здесь, в Португалии? Да. И, и мне, значит, пишет чувак один интересный, ну как интересный, просто откуда, он говорит, Катя, ты типа, вот мой э, твой контакт мне дала Кристина, это наша подруга, он португалец, но он со мной на английском, значит, и говорит, слушай, я не знаю, как я тебе помогу, но говорит, давай встретимся, я говорю, давай, мы встречаемся. А он прям в теме был, что а у тебя непростая винный... ситуация? Он, он, нет, он говорит, э, в смысле поможет мне именно с винным вот этой э, работой, mm -hmm. вот, а, а он... Он презентовал вина ресторанам, то есть какие-то винодельные, Ну, то есть он был ну, как-то завязан с виноделами там и так далее. И он, Мы встретились, и он говорит, слушай, у меня, говорит, я не знаю, говорит, чем я тебе могу помочь, у меня нет никаких там сейчас идей. Она говорит, ну то, что делаешь, это прикольно. Продолжай. Вот просто, говорит, не хочешь что-то сидеть рисовать, сиди и рисуй. Ну, говорит, просто делай. Вот. Ну, я такое начала делать, его портрет нарисовала, у меня уже тогда появился какой-то такой, знаешь, этот стиль там с брызгами. И, и тут мы поехали в Алгарф отдохнуть, и мне приходит идея, я, ну, какую я могу с ним, например, реализовать, с этим парнем, я говорю, слушай, так как ты в рестораны презентуешь вина я говорю а давай я нарисую кучу португальских знаменитостей вином, угу. и мы в каком-то ресторане это повесим ну так чисто как рекламный ход такой Нормально. он говорит слушай ну, иди, ну идея обалденная там давай и опять какие-то локдауны опять закрываются эти рестораны но тем не менее я набиваю руку сижу рисую значит на меня выходят видимо в завязке с тем виноделом который своих любовниц рисовал потому что их вино спонсировало один ивент и, значит, мне пишет организатор какого-то этого ивента, я не понимала, что они там презентовали, какая-то у них фото-выставка была, что ли. Они меня тоже пригласили, говорю, давай, слушай, сможешь прям в моменте прям сидеть рисовать, я говорю, смогу. Гостей, да? Да, но говорю, но как бы сами-то гости готовы 40 минут сидеть, там, час. Они такие, ну да, ты права, я говорю, ну, слушайте, давайте лучше мне фотографии, и я постараюсь подготовить и приехать там их разукрасить, так скажем, этим вином. Мне выслали фотографии людей. Я вообще не, не особо вдавалась, кто эти люди, вообще кто меня пригласил. Я ну и тебе не платили за это? Нет, это было все на основе того, что, ну, как бы, чисто как реклама, такой бартер. Я ну, говорю, ну, ну, главное, ладно. что было открыто к этому. Да, ну, а почему нет? Все равно мы сидим, ни, ну, никуда, ну, как бы там, не все работает еще. Какие-то магазины вроде открылись. Ну, и, значит, окей. Отменилось опять это Потому что, мероприятие. Да, мероприятие отменилось, потому что опять пошли какие-то ограничения. Все, нельзя там больше десяти человек собираться, какие-то проводить выставки там ну, и Портрет ты нарисовала? А портрет это я нарисовала. А чьи портреты я нарисовала, я не знала. И мне, значит, Анджела эта девушка, она бразильянка, она говорит, значит, это слушай, один портрет вот этот ты нарисовала Марселу Антони. Ты должна ему лично его подарить. Я говорю, да окей. А кто такой Марсело Антони? И такая в интернет леза, это знаменитый португальский, о, португальский, бразильский актер. Если помнишь, эти все бразильские жвачки, когда нам было там лет под 10 ну, или по... Бразильские жвачки, а, в смысле ну, сериалы? Ну, вот эти, блин, а там, Nosotera, ну, Рабыня Изаура. типа того, и вот она туда. Да. Богатые кстати. тоже плачут. Вот, вот, вот. Тропиканка, вот. секреты тропиканок. Ну, блин, мы ж выросли на это. И это так было круто, что я, ну, я помню его, и мама моя помнит. О, как он красивый! Он действительно очень симпатичный мужчина и такой галантный. И ты встречалась с ним? Да, я встречалась Чалочные, слушай прям в кашкайше мол они там живут с женой ну Вау. блин это очень круто но да. потом этот запал пропадает или нет вот сейчас прошло почти два года ты сейчас готова бесплатно так вот рисовать для того чтобы на перспективу да там Готова. Возможно, почему как? нет потому что ну как бы смотря что предложит мне мне интересно это например если моя работа где-то будет кому-то в радость Португалия – это то место, куда надо переезжать жить художником. Или лучше это Париж, Нью-Йорк, Москва. Смотря какие амбиции у художника. Я только, ну как бы, только вникаю в эту тему. Наверное, скажем, несколько месяцев я поняла, что если уж развиваться в этой теме, надо в нее вникнуть, потому что я никогда в Москве там какие-то даже тематические выставки особо не ходила. А... Смотря, что хочет художник, какие у него цели. В Португалии классно жить. Даже те художники, с которыми я общаюсь, очень знаменитые стрит-артеры, да, вот они, как-то я поделюсь, они говорят, вот смотри, Катя, мы вдвоем да, нарисуем 100 холстов. Только один купит португалец. Остальные разлетятся по всему миру. Там по... это Англия, Германия, Франция, Италия. Там ну, покупают. Ну, мне то тоже есть... это говорили. Жить здесь? Да. То есть комфортно, здесь жить комфортно, дешево. дешево можно и... творить, mm -hmm. но выставляться в Париже. Да, у меня даже есть один очень классный художник, знакомый. Он из Польши. И он работает исключительно с Польшей. То есть все выставки, он летает туда. А здесь он просто живет. Я ездила к нему домой. Это просто. Это, это рай. То есть он там себе организовал огромную студию. И вот он проснулся, кофеочек налил себе, нарисовал эскизик. Покурил. И такой, окей, и дальше. Ну, класс. Поехал, серфил, А живут они прям прям в поле. То есть вокруг них нету, наверное, соседей в радиусе двух километров. То есть вот прям вот свой какой-то Ну, звучит идеально, знаешь, как вот жизнь на яхте. Ну, кто-то, да, кто-то мечтает о море, а кто-то... А такой вот там выращивает помидорчики, все это постит там такой ну, весь. Да, да. Ребята, которые давно переехали в Португалию, они иногда смотрят э, мои видео э, с героями, которые переехали, например, угу. найдя здесь пару или там к родителям, или, или получив предложение по работе, пишут угу. там мне в комментариях, а, конечно, конечно. А вот если бы она попробовала сама приехать, найти работу, то, то, то документы, в общем, пережила бы все, вот тогда бы было бы интересно. А, ну я, я вам дам такого человека, да? который здесь застряла именно вот, ну вот просто практически ни с чем. И как она здесь крутилась и выбиралась, и как она живет, и в общем. Ну, ты же, по сути, ты же не прошла эти этапы адаптации, я не прошла. правильно? Я на них и не настраивалась. То есть есть люди, которые к этому готовы, они едут. Да, окей. Ну, как бы. У тебя не было цели переехать именно было в Португалию, цели правильно? в Португалию, поэтому, если у меня и были какие-то ц... задумки, там, куда-то поехать пожить, я бы пожила в Штатах, потому что меня привлекала эта страна. И... А тут, ну, вот, ну, немножко... Тут через океан поближе. Ну <смех> да. Интересный момент, что несмотря на то, что ты приехала к парню, ты еще без документов. Да, да. <смех> Мне позвонил Сеф в какой-то момент, у меня была запись после вот этих вот всех э -э моих. Вы знаете? расписались официально? Нет еще. А, так вы может в этом проблема? Или да. можно получить резиденцию на основании гражданского брака? Можно, но мы будем расписывать. Okay. Так, что я хотела сказать. Короче, мне позвонил СЕФ, отменил мою встречу, которая должна была быть на продление визы. И что-то мы как-то так забили. В общем, посольство, по-моему, продлевало, продлевало, продлевало наше здесь пребывание тех, кто из -за застрял. К... Да? из -за к... да. И как-то я об этом вообще даже не думала, потому что я еще раз говорю, я в документах прямо... Ну, uh -huh. А это тебя не смущает как-то вот в нормальной жизни? В нормальной жизни начало меня это смущать, потому что я не могу нормально работать с какими-то организациями, то есть мне нужна ИП. Мы попробовали здесь открыть мне ИП, потому что вот подруга, которая здесь все сама делает, она себе его открыла, а мне отказали. У нее подействовал человеческий фактор, то есть она там поныла немножко, типа, ну блин, ну как мне здесь жить? дайте мне эту ИП. Вот. А мне сказали, вот, вам нужно там вот эту бумажку, ну, то есть вот эта бюрократия. Куча вся. бумажек, да? да? И я думаю, ну, окей. Ну, ну, ладно, не дали, не дали. И сейчас э, мы пришли просто к, к выводу, что по женитьбе я получу все документы намного быстрее. И, собственно, это и было вот его таким предложением, а давай, ну, с тобой типа поженимся. Я говорю, а где? Я говорю, мерзнет пальчик. И как раз вот мы на, в порты поедем скоро и первого числа подадим документы в ЗАГС наконец-таки. Ага. Сколько надо денег на жизнь в Португалии? Она бы не была такой спокойной, размеренной, интересной, насыщенной, если тебе не хватает денег на заплатить за квартиру. Если говорить по минимуму, сколько здесь надо денег, вот минимум там... Выпить хорошего вина, не знаю, с друзьями посидеть где-то раз там в две недели в ресторане, ходить на спорт. А, ну, окей, давай обо мне поговорим, да? То есть купить какие-то материалы, а, ну, та же бумага. Короче, мне вот евро 600-700. Хватило да, бы? Да, то есть на всякие мои там штучки, дрючки там на массаж сходить, да? Мне, мне вполне. Ну и плюс 600 на квартиру, вот ну, плюс, 1300, да. вот на было да. бы нормально. Да, да, да, да, ну то есть вот без всяких там каких я не знаю, у меня с деньгами отношения такие. Если мне что-то надо там, ну например там iPad купить, у меня раз, раз, раз оно накопится там за пару месяцев и я иду покупаю. То есть у меня деньги на цели приходят. Если у меня нет цели там какую-то грандиозную покупку совершить, мне вот, вот Минимумом, прям вот я им обеспечена всегда. Ну ты сейчас живешь здесь и работаешь удаленно на Москву. Продолжаешь Нет. работать? Ну очень редко. Очень То редко. Есть, и бывают какие-то. Как проекты? ты зарабатываешь? Портретами. Здесь, в Португалии. Угу. И этого достаточно. Я живу есть с свои... Ну да, да. Ты не платишь за квартиру, но да. тебе все равно нужны деньги на, на свои на штучки дрючки. Свои штучки дрючки. Ну вот мне на свои штучки дрючки хватает. Хватает? Угу. Окей. Так, а я, сколько я... сейчас стоит этот э, портрет? Один портрет 90 евро я беру, ну это минимум, такой вот, вот а три формата. Вот мой вот этот портрет а будет 90 евро стоить. А если два, 110 10 и там дальше. Круто. А люди хотят портрет себе? Ну, мне интересно. Э -э, в смысле ну, вот повесить меня... на стенку себе портрет свой? Может, это не для видео, мне просто самому интересно. Когда-то мне одна чуть рассказывала, говорит, дети подарили портрет, а я смотрю... Ну, какая-то страшная там. Ну, страшная, значит, страшно. Не, ну у меня заказывают в основном портреты на дни рождения, то есть на какие-то mm -hmm. события. Ну, типа вместо. Как вместо как его, вместо тостера, вот лучше пусть портрет поселится. Ну, да? да. Тем более, там вином это как-то оригинально, а так, Необычно, что, да. Так, так, чтобы какие-то картины, я если их рисую, то я их в основном дарю. Ну, вот эти вот золотые мои, если ты видел. Mm -hmm. Если ты видел короля, а у меня. это ты расписала стену? Да, и ту и эту. Ну как бы я приехала, а что мне делать? Мне да надо что-то делать. Я не могу, мне руки всегда должны быть чем-то заняты. Либо я себя исчешу. А не, не надо. Ну вот, поэтому мне надо все. Ну у меня там в прихожей, если ты заметил, стена расписана листочками. Ты почти два года здесь живешь. Какое-то время ты жила э официально, потому что тебе проливали визы. Mm -hmm. Потом этот процесс закончился, то есть ты не имеешь права продлевать здесь визу, по сути, ты ждешь, пока ты выйдешь замуж для того, чтобы подать документы по мужу. Угу. Если грубо говорить, то ты нелегально здесь находишься сейчас да. и это тебя, ну это никого не смущает, то есть тебя не ловят, полиция не останавливает, тебя не заставляют там выехать или что-то еще сделать, Нет. никаких прецедентов не было? Нет. Не было. Я даже в ходила без маски, ни один полицейский ко мне не подошел, ничего не сказал, ну, поэтому Нет, не ну, Насчет масок – это другая история. Ну, как бы… Меня никак... Никого не смущает, потому что многие ребята, которые живут в наших странах, они переживают, как здесь быть легально, как здесь находиться легально, чтобы тебя не депортировали, еще Ну, так что если они собираются работать нелегально, конечно, у них будут проблемы. Я-то себе работаю онлайн и с Россией. Ну и здесь как-то даже, если у меня клиент, даже полицейский у меня здесь клиент, я ему рисовала портрет семейный, и нормально он мне наличными оплатил, он у меня не спрашивал ничего. Единственное, да, попозже я займусь этим вопросом ресибо верды и буду уже проводить эти все платежи ну, как бы правильно, потому что я люблю эту страну, и мне хочется здесь оставлять свой, так скажем, вклад, налог. Ну, как бы. Слушай, а португальское вино, оно накладывает какой то Э, оттенок на этих э, рисунках? Или Именно? нет разницы, что португальская, что французская, что испанская? Ну, смотря какой сорт, разница в сорте. Например, если взять э, э, резерву, какую, неважно какой сорт, но вино будет в бочке выстояно, то оно будет желтое на бумаге. Ну, mm -hmm. Желтеть со временем. Если мы возьмем сыра, стояны встали то он будет наоборот синеветь немножко потому что он такой более свежий есть один сорт винял ты наверное слышал ты не не вино винял это северного региона значит, угу. виноград и только у него у этого винограда красного внутри Мякоть тоже красная, в основном у сорта красного винограда мякоть внутри белая, белая, то есть только от кожуры идет цвет. А тут вот, и оно тоже классно на бумагу ложится. Ну тут вообще факторов дофига у меня, и, и от бумаги многое зависит, какая бумага, и вино вообще по-разному себя ведет, ложится. Португальцы, которые живут здесь, именно вот здесь в Бареру, они какие-то эмоции специфические вызывают, ну как, какое-то впечатление было, Угу, они такие. Угу, они такие. Ну да, они такие классные. Такие. Они такие милые. То есть у меня никогда здесь не было никаких конфликтных ситуаций. Все со мной на улице здороваются. И я всем улыбаюсь, всегда тоже постараюсь поздороваться. И как-то тех, кого я знаю, кто здесь живет, все какие-то люди вообще интересные. Кто-то с Бразилией постоянно работает, летает. Ну, я вообще в восторге от их э, вот этой уютности вот в их характере и в их как раз обитании. Тут так все уютно, не знаю. Ты сама родилась в Иркутской области, да. в Сибири, ты сибирячка. Да. И сейчас ты находишься в южной стране на берегу океана. Ну, то есть такая мечта, я думаю, всех твоих... Э, одноклассников mm -hmm. и, в общем, друзей детства. Ну, я не знаю, о чем мои друзья детства <смех> мечтали. А, а ну, я... а ты когда там была, не мечтала? А я, я мечтала. У меня дело в том, что все квартиры, в которых я там жила, они все выходили на Братскую ГЭС, на залив. И я всегда, когда смотрела в окно, я мечтала, что я... я обязательно буду жить у воды, у большой воды. Но цель такую не ставила? Я не ставила. Я всегда об этом знала, что я где-то буду... Жить у большой воды. А ты мне э, сказала, что был период э, депрессии. Ну так вот она, депрессия, когда ты сидишь, ничего не знаешь, ничего не хочешь, не понимаешь, и потом немножко где-то даешь себе расслабление, и появляются люди. Вот мне чувак и появился, и сказал, говорит, Кать, ну, просто делай, просто делай. Я такая, ну ладно, буду делать. Ну и как бы и там потом уже цепочка выстраивается. И не надо думать о том, как она выстроится. Просто надо довериться, и она, и она начинает выстраиваться. С актером познакомилась, да? ну как бы -то, тоже интересно. С какими-то людьми, мало ли кто кому потом порекомендует. У меня такой продукт, что ну, не у всех каждый день, ну, я имею в виду, не у каждого человека каждый день какой-то праздник, да? Чтобы В смысле, они всегда, всегда говори, да, а там оно к чему-то приведет, Конечно. да. Ну, угу. Даже то, что мы сейчас делаем, правильно? Угу. Да? Ну, мне вот, ну, я как бы занимаюсь некой творческой деятельностью, но все равно мне люди, которые там, например, пишут, писатели, не знаю, угу. там, поэты какие-то стихотворения пишут или э, рисуют. Мне эти люди, ну, кажутся особенными, ну, и не знаю, может, я начитался этих биографий, знаешь, у них все складывается, вот они творят, творят, творят, а потом тьф, и становятся там успешными какими-то богатыми, не знаю, в общем, находят себя в этом. Ну, если это и... приносит реально удовольствие, почему нет, конечно. Ну, да, да, просто вот делай то, что у тебя то, что приносит тебе удовольствие и все, но большинство людей же не знают, что делать, ну он работал там, не знаю, каким-то менеджером в банке э, в Киеве там, 8 лет, потом такой бах в Португалии, что делать, ну не будет же он рисовать вино. Блин, ну понятно, что не будет, но все равно надо найти дело, которое более-менее радует. Спрашивать о том, хочешь ли ты вернуться домой, я не буду. Или были такие мысли? Не было таких мыслей. Вообще, ну вообще первые месяцы, первый год, два, они непростые. Страна другая, люди другие. Опять же, у тебя близкий человек, он иностранец. Вы выросли на разных, как говорят, мультиках, фильмах, шутки другие, в общем... Кукусики, мукусики, там другие, правильно? Угу. Это все не просто, как мне кажется, или это преувеличено? Это интересно. Это в первую очередь интересно узнавать э -э, человека и какой ты сам с этим человеком. Сложностей в этом нет. Мне кажется, если вот подкрепить все это большим таким своим желанием и интересом, то тогда сложностей нет. Они как-то даже они, если есть, то они проходят игриво. Я так сказала. Ну не было мыслей, что не, а мысли, что давай поедем назад. домой вернуться. А у меня дома... Ну практически... не в Иркутскую не, область, ты же в Москве работала. Да. Ну Москва мне надоела, нет, я бы не хотела возвращаться. Как бы ездить туда, встречаться, может какие-то проекты делать, да, а так, чтобы вот жить, ну прям Португалия перфейт. Рулит.